Сегодня мы приехали в детский дом номер 5. И нам, конечно, интересно посмотреть, в каких условиях ребята живут. Это очень важное мероприятие, потому что дети могут посмотреть э, какая-то профессия футбол, мы можем поделиться с ними какими-то вещами, которые не видно за футбольным полем. К вам сегодня приехала навстречу основная наша команда. Тут э, ребята постеснялись, тут много игроков национальной сборной, очень много известных игроков по и Республики Беларусь. У нас такая очень важная игра в понедельник, куда еще раз мы вас всех э, приглашаем. И большинство из тех ребят, которые к вам сегодня приехали, выйдут на поле и будут играть против нашего такого специального соперника – команды БАТЭ. У меня даже есть майка «Дети дома именная» с моей фамилией. бело голубая Динамо, Минск. Поэтому мне очень приятно, что несмотря на то, что я уже два года не работаю в школе, и вот такая приятная встреча с игроками, и тренерским штабом и генеральным директором, присутствующих здесь игроков есть мой ученик которого я учила доброму и вечно а мой это дима латыхов дима помаши пожалуйста это вот мой ученик <плодида> играющих в дамы Минск я принимала экзамены или ходила к учителям выпрашивала отметки да дима поиграли здесь в мифутбол Пообщались, пригласили их на игру к нам, очень принципиально. Рады были с детьми побегать в футбол, потому что им ну, видно было, что интересно но Многие сейчас захотят больше заниматься и будем прививать любовь к футболу с раннего возраста. Пустинкам пожелаю, чтобы... Они были здоровы все и знают, что у них есть здесь футбольная команда. И я был бы рад встретиться с кем-то из них на футбольном поле в будущем.